Более 160 лет наши идеи и действия притворяются в качество, инновации и стабильные результаты. История нашего успеха берет свое начало в 1856 году. Лоренс Вольф основывает на возвышенности Вольфсхёя, так она была позже названа в его честь, производство Шамота. Сегодня предприятие Вольфсхёяр Тонверке относится к старейшим производителям изделий из огнеупорных материалов Германии. К нашей продукции относится... Камни и плиты любого размера, в том числе и в малых партиях от 50 штук. Керамические трубы для дымоходных систем и печной шамот для печей ручной кладки. Печной шамот – это стопроцентный натуральный продукт. Глины и обожженной глины. Традиционно этот материал отличается не только исключительной огнестойкостью. Это естественный и постоянный аккумулятор тепла. Тепловая энергия, полученная из огня, Равномерно и в течение долгого времени обогревает помещение в форме излучаемого тепла. Печь-стопка из печного шамота – это эффективный источник тепла с очень высоким коэффициентом полезного действия. Все сырье для производства мы получаем в нашем регионе. Некоторые его виды мы добываем в своем собственном карьере. Мы придаем большое значение стабильной работе в регионе. Немало сотрудников работает у нас уже многие годы. Мы ценим как опыт десятилетий, так и свежие идеи и нестандартное мышление. Мы работаем практически без отходов. Даже производственный брак мы включаем в сырьевую цепочку. Сырье, так и готовые массы для разных производственных целей, проходят ежедневный контроль качества и анализ свойств. Малейшее колебание свойств тут же корректируется путем изменения рецептуры. Здесь, в бункерах для хранения сырья, у нас всегда под рукой важнейшие стандартные смеси для производства изделий из печного шамота и дымовых труб. И мы идем в ногу со временем. На нашем производстве керамических труб для индивидуальных и многоквартирных жилых домов уже 15 лет работают прецизионные роботы. Помимо этого, мы постоянно модернизируем наши машины и установки. Наши новые печи, 2014 год, это инвестиции в самую современную технику, позволяющую оптимизировать расход энергии. Керамические трубы проходят обжиг при температуре до 1150 градусов по Цельсию. Энергия, выделяемая при охлаждении, полезно используется в сушильных камерах. И последнее по порядку, но не по важности, продукция проверяется на предмет качества и точности соблюдения размеров. Мы сохранили идеи и опыты с прошлого, и используем их в сочетании с нашими ноу-хау и инновациями современности. Так предприятие Вольфсхюэр Тонберке динамично стремится в будущее. Качество, традиции, инновации. Вольфсхюэр Тонберке – предприятие-специалист в области шамотных материалов.